Всем доброго времени суток! Уже как бы половина января прошла. Пора выполнять свою миссию – делать разборы пабликов псевдоинтеллектуалов из ВКонтакта. Встречайте, очередные аметисты из паблика «Когнитивный диссонанс» с почти двумя сотнями тысяч подписчиков. Ты христианин только потому, что родился на территории, где исповедуют христианство. Родился бы в Индии, был бы индуистом. Ха! Может быть скажете это нашим кришнаитам? В современном мире, во всяком случае в западных странах, принцип, где родился такая вера, не работает. Выбор, каким путем идти, есть всегда. И те тупые аметисты, которые ставят лайки этой подписи, наверное, сами не понимают, что являются исключением из этого принципа. Если ты атеист, гуманист и критически мыслишь, твоя главная проблема в том, что ты прав и сложно общаться с теми, кто не прав так, чтобы не показаться им конченным идиотом. Тебя спрашивают, и что, большинство людей на планете не правы? Ну да, не знаю, как повежливее сказать, но да, именно так я считаю. Уважаемые аметисты, гуманисты и критически мыслящие, я понимаю, что отсутствие духовной практики возвышает вашу гордыню и ЧСВ до небес, но вы хотя бы откройте Википедию и прочитайте про эффект Данинга Крюгера, о том, что считать себя во всем правым признак людей как раз с низким уровнем знаний. Как говорилось в произведении Шекспира, «Дурак думает, что он умен, а умный человек знает, что он глуп». Илон Маск уже в следующем году обещает выпускать нейрочип, с помощью которого можно будет посылать сигнал компьютерам прямо из мозга. Под Тулой верующие пустились в крестный ход по воде. Отличный прием манипулирования над хомяками. Научно-технические достижения западных стран с религиозными обрядами в РФ. Ребят, давайте вы будете сравнивать честно. Науку у них и науку у нас. Религию у них и религию у нас. По-вашему, публичные религиозные мероприятия бывают только в России? Я вас удивлю. Как вам, например, праздник Тела Христова, который отмечается в Германии, Испании и других католических странах, сопровождается публичным шествием и к тому же это официальный выходной день? Много религиозных праздников в мракобесной Россиюшке являются официальными выходными днями, а?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 Почему, например, не выложить здесь фото из Тибета или Бутана, где, кстати, существует Министерство Счастья и Индекс Национального Валового Счастья? Или их нельзя назвать по-настоящему религиозными странами? Сердце – это просто сгусток мышц. Да, сейчас бы понимать фразу «люблю всем сердцем» буквально, и при этом еще пытаться опровергнуть это буквальное понимание. Вы пробили для меня очередное дно. Когда-то Христос выгнал всех торгующих из храма. С тех пор торгующие поумнели и купили храмы себе. Если ваша религия нуждается в деньгах, то ваш бог – подделка. Блин, ну какие же мамкины атеисты тупые. В нашем мире каждый нуждается в деньгах, будь то отдельный человек или какая-то группа людей. Верующих или неверующих. Мы живем при капитализме, как бы здесь по-другому нельзя. И если вы думаете, что такие злые и коварные попы заставляют верующих покупать свечки и иконы под дулом автомата, то это не так. Здесь все решает рыночек. Есть спрос и есть предложение. Каждый волен покупать то, что хочет. А вы бы постыдились лезть в чужой карман и обсуждать то, что покупают другие люди на свои честно заработанные деньги. Не лезь не в свое дело, тварь! Друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии, так как это помогает мне продвигаться. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Оставайтесь на позитиве. Пока-пока!